Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И я сейчас э, потрясу первый свой снежный шарик. Он выпал мне из бесплатного. Бесплатного, ребят, подарочка этого зеленого. Но, к сожалению, не на моем основном аккаунте. Поэтому машинка, да сбок, которая выпадет из снежного шара, она у меня появится на. Не основном аккаунте, но я все равно буду рад, потому что смогу сделать на нее обзор, ну, либо а, периодически на ней заходить и фаниться. Ну что, давайте посмотрим, что отсюда сейчас вывалится. Трясем снежный шар. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Ручки потираю, прям дождаться не могу. И я становлюсь счастливым обладателем чего? Счастливым обладателем Скорпиона G, который есть у меня на основном аккаунте. И жаль, ребята, ну, очень жаль. Что он не выпал мне на основном аккаунте. Потому что в таком случае я бы, может, хоть компенсацию за него бы получил. Но уже, ребят, приятно. Уже действительно очень приятно, что выпала машинка. Это действительно классно. Спасибо большое за такой подарочек от разработчиков. Будет у меня на не основном аккаунте. А, глядишь, потом куда-нибудь его и пристрою. Ну что... Начислилась машинка, надо убедиться, все-таки, знаете, то, что мне показали, не значит, что она есть. Да, ребят, вот, начислен Скорпиончик, ради интереса, за сколько можно его продать, в случае, если вдруг чего... Ничего ценного, исключительно серебро Которое я и так нафармить могу Ну слушайте, халява есть халява Все равно приятно Я буду продолжать снимать все новые и новые Свежие видео, касающиеся Новогоднего аукциона, касающиеся Новогоднего ивента И всего, что сейчас происходит в игре И в дальнейшем планирую это делать Даже после окончания новогодних праздников а значит, ребят, если вы за честные обзоры Подписывайтесь на мой канал Я буду вас благодарить честными, честными видео По поводу того, какими являются танки на самом деле в среднестатистических руках и какими являются на самом деле товары в магазине, что стоит, а что не стоит приобретать, ну и так далее. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!